Всем привет! Сегодня будем готовить маринованную свеклу. Такое незатейливое блюдо можно добавлять в салаты или в борщ, использовать в качестве гарнира к мясу или же просто подать как закуску. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Берем кастрюлю, вливаем в нее воду, уксус, подсолнечное масло. Добавляем соль, сахар, горошины черного и душистого перца, а также лавровый листочек. Все это хорошо размешиваем и отправляем на огонь. Доводим до кипения и даем полностью остыть. В это время чистим овощи, а затем измельчаем их. Лук режем полукольцами. Запеченную свеклу натираем на терке для корейской морковки. Ее можно порезать меленькими ломтиками или же соломкой, если нету терочки специальной. Берем литровую банку, выкладываем в нее слой тертой свеклы. Затем слой лука, опять елку, лук и так дальше пока все уложим в баночку. Теперь заливаем все остывшим маринадом закрываем капроновой крышкой и отправляем в холодильник на сутки а можно и больше вот и все вкусно и полезное маринованное свекла готово приятного аппетита и пусть вам будет вкусно если вам понравился рецепт ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал